Друзья, давайте начинать. Сегодняшний вебинар у нас посвящен продуктам продуктом такой интересной, на самом деле, линейки аппаратных ключей 2 и net 2 Точнее, мы поговорим про окончание их жизненного цикла. Это целая линейка продуктов. Это, это есть локальные сетевые ключи. И, в общем-то, цель у нас на вебинаре сегодня простая: мы хотим понять, почему эти продукты уходят, ну, уходят с продажи. Когда это произойдет, ну и, собственно, что с этим всем нам делать. Давайте к презентации тогда. Ага. Так, смотрите, давайте сразу с вопроса, зачем, почему все это происходит. По сути, есть их два глобальных фактора, которые повлияли на то, что в этом году будет то, что будет. Сейчас на слайде мы видим вот такой первый глобальный, в общем-то, я думаю, всем понятный фактор это, это классический естественный цикл жизни продуктов вообще в широком смысле. Этот цикл у любого продукта когда-то подходит к концу, и здесь на картинке видно, что ключи стелс 2 и Net2 это уже такие, мягко говоря, не молодые решения, это 18 лет живут эти ключи из этой линейки и за эти 18 лет эти ключи в общем-то прошли все стандартные фазы цикла жизни продуктов это был вывод на рынок как мы видим в 2004 году стартовали продажи как новый продукт как и полагается был постепенный рост рост продаж рост популярности этого решения фаза роста шла где-то до 2008 года, плюс-минус, в этой точке она уперлась в свой, в общем-то, пик, и можно сказать, что вот где-то там ключ, ключи Гарданта стелс 2 и Net 2, это стали, ну, в общем-то, самыми массовыми ключами гордант на то время. Это действительно был, в каком-то смысле, хит. И ну, дальше, как мы видим, стартовала такая тоже немаленькая, очень длинная фаза постепенного-постепенного, спада. Где-то в 2014 году, если посмотреть по нашим наблюдениям, ключи этой линейки оставались еще достаточно популярными, Они, но уже лидирующие позиции вступили новым моделям ключей. То есть в 2008 году это был абсолютный лидер. Дальше, соответственно, по классике спад продолжался, продолжался, продолжался и вот уже, придя. И у в 2022 год мы видим, что и объемы продаж этих ключей стали ну, очень скромными, маленькими. А это в свою очередь потащило за собой рост скажем так, стоимости сопровождения и поддержки этих ключей. То есть на каждый ключ сильно возросли, получается, возросли эти издержки как минимум за счет того, что объем продаж сильно просели. Ну и в итоге мы уже пришли к выводу, что. Здесь даже, даже смотря только на вот этот вот стандартный цикл жизни, видно уже, что ключи стелс 2 к сегодняшнему дню ну, фактически утратили свою актуальность Ну и полностью остановился рост продаж. Ну, Точнее, вот он уже остановился до этого, но ну, прямо сейчас совсем. А, ну, в общем-то, и того, можно сказать, что все эти 18 лет мы эти ключи довольно-таки активно все-таки поддерживали несмотря ни на что, и, казалось бы, вроде как не такой большой промежуток жизни, если смотреть по человеку часам, 17 лет, совершенно летний человек, но для IT-продукта да и в целом продукта это довольно-таки немалый срок. Я тут мелькому посмотрел там, средний срок жизни той же Windows, это по-моему, порядка 10 лет Microsoft выделяет на одну версию. 7, 8, 10 и так далее. Ну и есть еще раз. Второй фактор влияния, который уже не такой стандартный, это по сути ну, такие пресловутые соотношения цены и ценности, которые несет в себе этот продукт, и который, собственно, и чего складывается. Это мы тоже скоро обсудим дальше сейчас сразу давайте разберемся собственно что что с этими ключами будет происходить вот уже уже происходит и будет происходить дальше уже сейчас фактически остановлено любое развитие этой линейки этой линейки аппаратных ключей ну и в том числе интеграция и поддержка любых новых операционных систем эти ключи из семейства стелс 2 их под вид нет 2 уже не будут поступать в продажу никаким новым клиентам совсем. То есть это, ну, по сути, архивный продукт у нас становится. Но есть один очень важный для нас момент. Это то, что мы сохраняем возможность приобретения этих ключей, Stealth 2 и NAP 2, для в тех клиентов, кто вот на данный момент, на сегодня, можно сказать, активными пользуется. То есть ну, фактически для вас еще остается возможность в течение этого а, и всего следующего года а, закупать ключи Gordon STL 2 и NET 2 вот теперь возвращаемся к нашим двум факторам мы посмотрели стандартный а, такой естественный цикл жизни продукта видно что для этих ключей он а, подошел к своему спаду и к окончанию а, но в общем-то второй фактор цена и ценности а, для этого продукта стал очень актуальным, скажем так, в этом году, потому что в общем-то цена в данном случае, ну цена по отношению к ценности, несущие а, вот этот вот, который приносит этот продукт, эти ключи Cardano Stelz 2 как для нас, так и для вас, ну, в 2022 году это уже не очень адекватное соотношение, то есть тенденция к росту цены, она, мягко говоря, есть. И она обусловлена тем, что, ну, в общем -то, мы все знаем, что реализовались такие экстремальные риски в целом и для, скажем так, производителей, для компаний производящих вообще хоть что-либо, опять же в, таком, в широком смысле, ну, мягко говоря, стало несколько неудобно в 2022 году и пришлось искать и пересматривать свои логистические цепочки, хорошенько оптимизировать процессы закупок различного либо сырья, либо комплектующих, как в нашем случае. Вот. К этому пришли мы, мы не исключение. В общем-то, в каком-то смысле, по меркам вот этого года, мы уже давно занимаемся тем, что разрабатываем ну, новые аппаратные платформы для того, чтобы выпускать наши привычные всем продукты наши ключи и линейку токенов семейства ROTOKEN. В семействе, опять же, ROTOKEN даже уже есть продукты, которые на, этой новой, на новых аппаратах, платформах а, зареализировались и продаются. Для современных ключей для современных ключей из линейки а, сайм подобных а, мы уже тестируем во все решение аппаратные решения, которые сопоставимы и по качеству, и по стоимости, сопоставим с тем, что производится сейчас из еще запасов комплектующих предыдущих, от предыдущих поставщиков. Ну, в целом, именно для современной линейки, в общем-то, проблем каких-то с переездом на другие платформы, как ни странно, не крупных, ну, наверное, мы пока не наблюдали скорее всего потому что в целом ключи семейства сайна это довольно актуальная по своему железу для таких вот девайсов устройства это актуально там были довольно актуальные комплектующие то есть микроконтроллер не ну, так, скажем не устаревший совсем да, и актуальный а вот со скалсом 2 ну, это довольно-таки проблемная история казалось Логично то, что если мы оставляем возможность вот этого плавного переезда, то нам какое-то время придется жить с ключами стелс 2 и net 2, это, еще раз повторюсь, этот год и следующий, нам придется жить с этими ключами на другой аппаратной платформе. И фактически мы будем выполнять работу по адаптации устаревших, устаревших функций, всей функциональность вот этого СТЭЛС-2, ну на фактически современную и мощную платформу, то есть только ради того, чтобы в этот отрезок времени можно было вы могли еще продолжать их закупать и использовать, пока не перешли на что-то актуальное, современное. К сожалению, ну и очевидно и другая аппаратная платформа и вот эти затраты на Адаптацию приводит к тому, что себестоимость производства, казалось бы, устаревших по своей концепции, по своей вот соответствии с этим жизненным циклом, эти устаревшие на сегодняшний день ключи, прошу прощения, они в себестоимости уже выравниваются с современными моделями ключей. То есть они будут стоить, устаревшие модели, то есть ключи Garden Stealth 2 и на 2 будут стоить как современные ключи после переезда на новую аппаратную платформу. А тут, можно сказать, такой резонный вопрос возникает, а что же такого, в общем-то, особенного в новых ключах, чем они на практике будут лучше и полезнее, ну, раз уж цена выравнивается, да, то, ну, по-моему, очевидно, что актуально уже смотреть на что-то более современное затяжнение, что-то более функциональное. Почему она более функциональная? Давайте сначала по технике пройдемся, по техническим характеристикам, то есть посмотрим на то, что интересно, в общем-то, технорям. Да, это, в первую очередь, операционные системы. А, то есть я говорил про остановку поддержки новых операционных систем для ключей Гордан Стелс 2 и NET 2, а, но даже с учетом того, что, ну, там, например, еще в 2021 году мы таким категориям не думали об установке и поддержке новых операционных систем, для этих ключей Stealth 2 и Net 2 операционные системы всегда ограничивались семейством Windows, и не, ничем иным. То есть это всегда, эти ключи всегда жили в парадигме Windows систем, Windows приложений. И, соответственно, отличалась только версионность именно этой операционки. А ключи нового поколения, они ну, уже давно на самом то деле гораздо более кроссплатформенные, и вот эта вот кроссплатформенность, мне кажется, на сегодня уже, ну, скажем так, мягко говоря, набирает актуальность. Особ... В особенности я бы отметил поддержку нативную поддержку Linux-систем, в том числе, если это отечественные Linux. Вот. Память, такой тоже. Яркий технический параметр это 50 килобайт просит в ключах сами против 250 по а в ключах СЛ2. То есть ну, так, в примерно в 200 раз вырос объем памяти. Ну и потенциал для размаха, скажем так, если сравнить, опять же, со старыми ключами, ну, где-то ближе к космосу. Опять же, если, и если сейчас мы можем сказать, что о ну, зачем нам надо, мы в 256 байтах, вот этих жили сколько лет нам нормально, то, как минимум, это потенциал для, опять же, роста и масштабирования, собственно, вашего продукта. Сейчас уже не, скажем так, не что-то, не новинка взять и записать что-то важное, спрятать ключ лицензии. Многие даже, ну, наши клиенты на базе вот этих, вот этой памяти, организуют какие-то свои собственные схемы лицензирования, уже неоднократно рассказывали про это, с подсчетом, ну, по сути того, что мы даже, наверное, не предполагали. Там, записывается в эту память и прячется, например, количество ядер процессора, на которых э, возможна работа приложения э, и куча, в общем-то, других параметров могут быть туда записаны. Э, опять же, про запись данных. Следующий пункт. Защищенное хранилище. Ну, здесь фактически в новых ключах можно взять вот эти все 50 килобайт, распилить по маленьким кусочкам, по маленьким ячейкам. На каждую ячейку навесит пароль на чтение, пароль на запись, и таким образом раз, запрятать какие-то критичные для, для вас данные, опять же реализуют какую-то свою совершенно уникальную логику. В ключах стелс 2 такого нет. Там есть память, опять же, 56 байт, она не защищена не может быть защищена такими паролями на чтение, на запись, имеется в виду уникальными паролями на каждую конкретную ячейку. По криптографии пройдемся, тут в целом-то, я думаю, все понятно. Про, здесь расширен набор криптографических алгоритмов, с которыми умеет работать современные ключи. Это кроме, опять же, устаревшего и, по сути, проприетарного нашего GS24, это стандартный AES-128 длинного ключа 128 бит. Это, симметричный алгоритм шифрования, и алгоритм цифровой подписи EC160, который позволяет, опять-таки, выполнять цифровую подпись ваших данных внутри приложения и как-то валидировать их, если это требуется. Встроенный таймер — это тоже чисто аппаратная фишка. В современных ключах есть модификация современных ключей, так называемый тайм, с аппаратным таймером, который считает реальное время, может считать реальное время использования э, вашего приложения соответственно, его ограничивать. Э, немножко в отдельную такую э, область вынесли, так называемое, шифрование протокола обмена. Это, опять же, фишка именно современных ключей. Э, почему она так особняком стоит? Потому что, ну, во-первых, на картинке, наверное, сход непонятно. По сути, здесь изображен ну, процесс обмена данными от приложения к ключу, от ключа к приложению, и ну, фактически эти данные бегают по USB-шине, в случае ключей например, старых стелс 2 они бегают вот как есть, ровно те биты, байты, которые передаются в ключ, они так и до ключа в том же виде и доходят, и обратно от ключа идет какой-то ответ до приложения на уровне USB-шины вне измененного вида. Чем это плохо? Это плохо тем, что позволяет ну, относительно просто строить так называемые табличные эмуляторы. Что имеется в виду? Ну, наверное, плюс-минус все понимают, что фактически ключи приложения они постоянно обмениваются какими-то запросами в виде данных и ответами друг дружки. Эти данные могут там, ключе шифроваться, расшифровываться, приложение что-то просит его от ключа, проверяет это внутри себя происходит вот эта логика общения с ключом, но этих данных может быть много и даже очень много. Это может быть тяжело для анализа, но вот когда они в открытом виде, если эти данные, скажем так, достаточно статичны, то анализировать-то, в принципе, не всегда обязательно их. Достаточно просто собрать, так называем таблицу вопросов собрать, запомнить, встать где-то посередине между приложением и ключом, запомнить все-все-все, что отсылается приложение в ключ, на каждый такой запрос сохранить соответствующий ему ответ из ключа и таким образом в какой-то момент взять и попробовать просто ключ заменить эмулятором. табличный эмулятор который попросту будет на статичные вопросы приложения давать статичный ответ от ключа шифрование протокола обмена позволяет даже такие не схемы обмена с ключом ну, например не проверки не там проверили на старте приложение, где-то в середине работы. А вот это шифрование протокола обмена, но ну, добавляет, мягко говоря, разнообразие. Почему? Потому что через определенные тайм-ауты и приложение, и ключ, это опять же мы говорим про современные ключи, и ключи семейство Sign, сразу на старте, когда ключ и приложение начинают общаться, они вырабатывают взаимные сессионные ключи для шифрования трафика, и все, что идет из ключа, шифруется и обратно перед отправкой в ключ шифруется. Проходит тайма, тайм-аут, эти ключи шифрования меняются, даже если не знаю, на протяжении часа ключ приложения обменяются абсолютно одними и теми же данными, там x и y те же самые ходят туда, то по факту они будут всегда разные при снятии этих ну, данных с usb шины Даже если это, еще раз повторюсь, даже Физически это одни и те же данные. Просто они каждый раз шифруются на разных ключах шифрования. Это такой, ну, довольно, как время показал, довольно мощный и полезный механизм, именно защитный механизм в современных ключах. В общем-то, еще раз, характеристики совершенно разные технические в этих ключей. И нам на вот этот вот период поддержки вашего перехода нам придется ну, условно зарезать возможности современной платформы, чтобы, и адапти чтобы адаптировать туда функции ключей с TELS2, да, чтобы у вас не было, э ну, чтобы это не было для вас как обухом по голове, что нет и все, ключей больше не будет. Они будут, они будут доступны, мы для этого э э ну, прикладываем усилия. Но к сожалению, еще раз это сказывается на их себестоимости и конечной стоимости для вас. Дальше, опять же, уже, наверное, третий вопрос, главный из сегодняшнего вебинара, а что, что нам-то делать? Хорошо, мы, мы понимаем, что у нас есть какое-то количество времени, мы понимаем, что у нас есть какие-то аналоги а, современные классные, на которые можно можем переехать, а вот, что дальше? Куда делать, сделать первый шаг? Я бы сказал, что первый шаг – надо решить, что вы будете использовать, чтобы вы хотели использовать дальше в своей жизни, в сопровождении своего софта. Наверное, многие уже бывали на предыдущих наших вебинарах, читали где-то на сайте или еще где-то в интернете, что у нас сейчас есть четкое такое большое разделение на два направления, в каком смысле два инструментальных направления. Вот Слева на слайде это отображена наша современная... Ну, мы ее уже назвали, это уже даже не система, а целая платформа решений, и она постоянно простает, обрастает, обрастает и новыми функциями, и, новыми, и там, перспективами новыми какими-то вот этими кружочками. То есть расширяется вот эта орбита, вот эта большая планета Гардант. Но все-таки главное вот это ядро системы — это система лицензирования Гардант Стейшн. Это то, что позволяет сопровождать и ваше приложение, и управлять вашими лицензиями уже. Тут уже актуальнее понятие лицензии. Скажем так, без вот этой вот жесткой привязки к конкретным ключам. Это, наверное, первое, на что можно обратить внимание. Опять же, здесь на слайде у нас таких два главных элемента для. Размещение ваших лицензий — это аппаратные ключи GardanSign — это тоже, на самом деле, целая линейка, это Sign, SignNet, Time и вот, куча подвидов, на самом деле, в зависимости от их функционального наполнения. Но глобально это все платформа GardanSign. И слева кружочек от GardanDel — это полностью программные ключи, полностью программные лицензии, которые тоже активно у нас развиваются и видоизменяются, дополняя, доп, дополняются новыми функциями, возможностями. И ключевая фишка в том, что внутри вот этой системы лицензирования в принципе не важно, на чем, на каком из этих ключей вы будете поставлять свою лицензию. То есть ключ в данном случае это уже такая техническая, ну, болванка, да, в которую вы запихиваете вот такую сущность своей лицензии. Это как ваш продукт, ваши какие-то условия работы этого продукта, ограничения по времени, сетевые не сетевые продукты, то есть с раздачи по сети. И вот все-все-все такое составляет шаблон этого продукта. И фактически этот шаблон продукта можно запихнуть как в аппарат, как в программный ключ. Они в этом плане очень универсальны. То есть вот переход, внедрение вот этой вот системы, вот этой вот платформы уже гарантирует то, что в целом в будущем таких вопросов, как сегодня, наверное, что делать и на что переходить, а главное мы еще дальше посмотрим, как переходить если, э, на новые ключи. Таких вопросов, ну, если не, не 0% будет, то ну, не более, наверное, там 0,1%. То есть вот на это нам нацелена вся система. А, Но ну, не только, естественно, на это, это опять же таки менеджмент ваших этих всех продуктов, лицензий, управление в единой точке. То есть вы как пользователи, э, да, клиенты, пользующиеся Гордант стелс uh, 2, прекрасно знаете такой инструмент, как Gardant SDK. Это отличный низкоуровневый набор инструментов для разработчика uh, с очень небольшим, uh, небольшой функциональностью по реализации бизнес-логики. То есть, если вот до этого мы смотрели там, характеристики, шифрование, вот это все-все-все-все, все, я еще раз говорю, это было, скажем так, сторона интересна технарям, то то, что здесь вот на слайде слева, это больше бизнес-история это то, что будет помогать продвигать, масштабировать ваш продукт, масштабировать методы лицензирования, то есть, а вдруг нам надо будет очень, очень быстро там, внедрить новый вид лицензии? Вот у нас всегда была вечная, мы, а нам мы поняли, что вот подписка, подписка то, что нам надо, то, что позволит нам сделать буст и в продажах и в какой-то конверсии в выручке, или уже такой не не то чтобы эфемерный, а прям живой настоящий пример 2019 год, точнее, начало 2020 года, бум, скажем так, запросов, а как нам наши аппаратные лицензии превратить в программные, потому что, опять же, все мы помним, как на какой-то период времени рухнула и логистика по всем материальным продуктам, как стало сложно что-то куда-то передать, отвести, транспортировать. Ну и сейчас, откровенно говоря, это вообще ни разу не потеряло актуальности для тех, кто, например, продает что-то за рубеж, свои продукты, лицензии к своим продуктам, продает зарубежным партнерам, зарубежным клиентам. Как вы понимаете, возить железки, возить железки через границу сейчас уже ну, не очень комфортно. Поэтому вот этот момент. Когда есть платформа, которая позволяет в любой момент спрыгнуть на, на какой-то новый тип управления лицензиями, на новый тип лицензий, посмотреть статистику, кстати говоря, что немаловажно, в одном месте, которое хранится и агрегируется всегда в одной точке. Еще раз, SDK это классный инструмент для разработчиков на низком уровне, но Самая, наверное, одна из самых страшных болеть их поддержки этого инструмента, это не только наши, но и ваши, я думаю, это как синхронизировать данные с машин разных разработчиков, так, чтобы ничего не потерялось. Потому что кто-то там собрал маску этого ключа, на ней что-то защитил. Через 3-5 лет это все потерялось. клиентам ничего не можем обновить. О, боже, надо все отзывать, и все очень плохо. Вот. Поэтому вопрос, на что переходить. Ну, скорее завязан, наверное, ну, ладно, я бы сказал, что переходить на полноценную платформу, которая позволит в будущем развивать свой продукт гораздо-гораздо эффективнее. Потому что она, и сама эта платформа развивается довольно активно нами. Ну и я думаю, вы уже неоднократно, сами неоднократно, или большинство из вас встречалось с тем, что надо что-то поменять в модели распространения лицензий причем при этом возможность использовать тот же из детей с новыми ключами никуда не уходит. Она там есть, ну, то есть эта возможность есть. Это разные инструменты, у них разные API, они между собой несовместимы. Поэтому еще раз призываю немножко задуматься при выборе нового инструмента работы с новыми ключами. Но, опять же, оценивать вам и никуда не девается возможность взять и использовать приличный детей так, теперь, собственно, к вопросу, а как все это делать -то? Здесь немножко отстраненно вообще от инструментов, ну, не вообще, но отстраненно от инструментов, я имею в виду там SDK, платформа Station все такое. Прошу прощения. Ну, я выделил, наверное, три таких прям крупных мазка, три крупных кейса. Как может Выглядит переход, это не, не полный список, это верхние уровни такие сценарии. А, какими они могут быть? Первый сценарий. А, все идет от того, как а, у вас интегрирована работа с этими ключами. А, есть такая штука, как автоматические утилиты защиты они же протекторы. А, очень удобная история. Взял скомпилированное приложение, подсунул этому протектору, а, сказал «защитить», настроил где как защитить и к какому ключу привязаться все на выходе имеем приложение которое привязано к этому ключу это легко это легко переделать то есть фактически можно взять еще не защищенный вот этим протектором свое же приложение прогнать его через другой протектор да сейчас немножко назад отшагну к инструментарию и Гордант. Э, в платформе Гордант есть такая штука, как GARDANT SLK. Это как раз-таки аналог э, вот этого низкоуровневого SDK, но, но в рамках вот этой системы, в рамках этой платформы. Там также есть инструменты и там есть API, есть инструменты, то есть там есть свой протектор. Я вот к этому клоню. То есть здесь сценарий, что с SDK, что с вот этим Гордант SLK будет плюс-минус одинаковый. Мы берем незащищенное приложение, подсовываем, на выходе получаем защищенное приложение. Какие минусы мы можем здесь увидеть? А, минусы в общем-то в том, что в таком кейсе может потребоваться поддержка прям отдельного дистрибутива для клиентов на старых ключах. То есть мы фиксируем какую-то версию, мы знаем, что эта версия поддерживает именно ключи стелс-2, она там на старой автозащите, ну и, собственно, вот как бы на ней останавливаемся все следующие версии, например, на новых ключах. Такой, есть варианты, наверное, обхода, но опять же, все зависит от того, как защищались, какая версия утилиты вот этой протектора, какие даже могут влиять немножко настройки, но в большинстве случаев обычно просто перезащитить и отдать может, с новым ключом. То есть, и вот у нас два дистрибтива, старый и новый, вот так, чтобы их скрестить, два в один есть но, варианты, но это надо уже прям, ну, рассматривать поподробнее с каждым. Можете к нам обратиться к техподдержку, рассказать, как устроена защита вашего приложения, а мы вместе подумаем, как оптимальнее, с учетом того, что, например, вы только на защите, как оптимальнее вам перейти на новые ключи. Второй вариант, я назвал комбинированный, это, ну, такой, Легкая модификация первого варианта. Почему легкая модификация? Опять же, это не, не какие-то э, правила, э, высеченные в камне. Да? Это вот то, что, ну, наверное, я собрал э, за время работы в поддержке. Это ну, такой опыт. Да? Вот я выделил три таких кейса, с которыми чаще сталкиваемся. Ну, потому что, опять же, по стойминаме жизни этих продуктов многие, на самом деле, уже перешли давно с э, старых ключей на новый. И вот эти консультации, это не новинка. А комбинированный вариант- это когда у нас есть опять же, та же самая защита и какие-то небольшие обращения к ключу по, по не очень замысловатой логике через API. Ну например, надо включить что-то записать, что-то прочитать, это делается не очень часто. это не, ну, не вот эти все взаимодействия с ключом не прятались каким-то хитрым образом, не создавалась целая там, концептуальная защита, и фактически здесь переход на новые ключи, даже на новой платформе, я имею в виду инструментарий, на новом инструментарий, не будет, наверное, очень сложным по, по сравнению с первым пунктом. То есть это, по сути, взять исходники вашего приложения, посмотреть, где в каких местах вы вызываете картант API, что вы там делаете, и заменить эти старые вызовы на вызовы новые, из нового API к новым ключам которые ну, фактически могут делать абсолютно рон, рон ту же самую задачу, что-нибудь прочитать, записать про, и потом это анализировать или пошифровать, расшифровать. И, соответственно, заменили эти вызовы, перезащитили, накрыли протектором, ну, опять же, и пришли примерно к тем же нюансам, когда может потребоваться поддержка двух дистрибутивов, под старый, под новый ключ. Но опять же, и первый, и второй кейс они подразумевают то, что сам вот этот переход, трудозатраты на переход будут не, ну, либо очень незначительными, прям как в первом кейсе. Ну прям совсем незначительным взяли, прогнали через утиль, получили готовое решение под новые включительно. Либо ну, с, не очень, с незначительными трудозатратами. И есть третий такой, более глобальный кейс. Это, ну, он Называется только API условно, но там на самом деле может быть сверху и протектор тоже прилеплен, но здесь в любом случае сделается упор исключительно на э, очень такую свою собственную уникальную, действительно громоздкую, зачастую логику работы с лицензиями, с ключами через API. Как ни странно, э, тут тоже ну, относительно есть варианты, когда даже этот... Кейс решается относительно быстро. Ну, то есть буквально мы в API меняем название модели ключа и кое-какие параметры э, шифрования. Иногда и не, не, не требуется менять параметры шифрования. Потому что, опять же, в старых ключах, если мы работаем с подвездики, там есть поддержка и старого алгоритма GS264. Но, прям скажем, это не сказать, что часто случай. Обычно люди, когда приходят вот с такой построенной большой схемой лицензирования, проверки лицензии, проверки ключей, там вылезает масса нюансов, и переход может быть трудозатратным, откровенно говоря. Особенно если автор этой концепции защиты у вас уже не работает, надо разбираться вот в коде всей этой защиты. Это действительно может быть очень так, нагружено, Опять же, относительно зависит от размера команды, от там, специфики приложения и так далее. И так далее, и так далее там. Но при этом а, можно, а, при этом такой подход, если это чисто API, а, в приложении используется, да, а, такой подход позволяет, наверное, проще сохранять поддержку старых ключей в рамках одного дистрибутива. Да, то есть мы можем в принципе, собирать приложение линковать его с API под старые ключи и API под новые ключи. И, соответственно, на этапе там, старта приложения для очередной проверки разветвляться. Поискали ключ, посмотрели тип ключа, старый ключ, новый ключ, и дальше уже ветка работаем по старой схеме, работаем по новой. То есть здесь, безусловно, затраты времени могут быть больше, чем в первых двух случаях, но и на выходе результат гораздо более такой, универсальный можно получить и в итоге отдать э, в релиз в дистрибутив, который подойдет вообще всем, э, э, и новым вероцентом сорта который будет уже и для старых клиентов, которые в полях на ключах Stealth.net 2, и для уже новых потенциальных клиентов, которым будут выдаваться новые ключи. Вот, э, все вот это вот, фактически э, самое главное, при переходе это четко понимать, что приложение, приложение делает с ключом, как оно с ним работает, как построена защита. Если вы понимаете все это, то, скорее всего, будет не, не сильно затруднительно спрогнозировать трудозатраты по переходу на новые ключи. Ну и, соответственно, те вопросы, которые будут возникать по ходу, вы можете нам задавать техническую поддержку, будем все это разбирать. Вот, в целом, по, по самому, по самому нашему на сегодняшнему вебинару у меня все, давайте посмотрим, какие у вас появились вопросы уже сразу, здесь сейчас. Так, вижу, добрый день, есть примерные сроки, сколько стелс-2 будет еще в продаже для текущих клиентов? Ну, примерные сроки я уже называл, Это этот год и следующий год, такие вот примерные сроки у нас перестанет вопросы и в каком объеме, насчет объема не очень понятно. Еще раз мы закладывали то, что до конца следующего года всем всего хватит. Потому что, ну откровенно говоря, еще раз, клиентская база по ключам стейлс-2, то есть именно клиентов, которые только на стейлс-2 или только на стейлс-2, сейчас ну, сильно у нас сокращенные, мы можем в общем так себе позволить, если так можно выразиться сформировать вот этот резерв, которого хватит и до конца года. Так, ключи для тестирования будут ли предоставлены? А, Ольга. Ну, в персональном порядке можем решить этот вопрос, я думаю. Обращайтесь. Руслан, здравствуйте. что не поднимите ключей дверь, когда исправите проблем поиска сетевого ключа в разных подсетях? Уже скоро. Могу так ответить. Решение... Ну, в тестировании. Там по сути как таковой проблемы нет, там есть проблемы с тем, как передать настройки поиска в другую подсеть. Вот, мы добавили еще один инструмент передачи этих настроек. Так, драйвер, драйвер, драйвера Гордон будут поддерживать и старые, и новые ключи. На данный момент да. Опять же, никто не убирает вот, так, текущие версии драйверов. Но, еще раз не будут, скорее всего, не будет никаких драйверов специально делаться и тестироваться под стелс 2, под новые операционные системы. Речь об этом нет, ну, то есть нет такого, что прям вот специально прям возьмем и выпилим, по крайней мере, сразу. Если мы поймем, что уже нету потребностей прям совсем в этих, в этих ключах, то, ну, наверное, мы когда-то уберем из драйвера поддержку именно стелс 2. Вот пока что такой вопрос не стоит, но и какого-то тестирования, честно говоря, по этому поводу расширено не будет. То есть когда, условно, та же Windows 11, 12 или сколько там еще их будет, будет выходить, непонятно, когда эти ключи отвалятся. А все системы, до, ну, условно, с XP до Windows 10, они уже поддерживаются текущими драйверами, и никто не запрещает их использовать. Стелс 3 не планируется вводить в эксплуатацию. Нет, конечно, они уже давно не выведены. Очень давно, если честно. То есть там стел ключи Стелс 3 на самом деле родились где-то на пике популярности Стелс 2, как раз в 2008 году. Прям, скажем, не выстрелили, не хватило им функциональных фишек. И в итоге они довольно быстро превратились. Ну, так, не просто тоже превратились стали платным для уже ключей Семейства Сайн. То есть многие фишки и функции, которые э -э, ну, только только появились именно в ключах Стал 3 после Стал 2, они перекочевали в сайны и сильно расширилась функциональность. Вот прям Stelz 3 ну, пожили активно, пожили ну, года два-три, по-моему. То есть сейчас ключей Стал 3 не продаются уже очень давно. Так, Владимир. Останутся ли ключи с Телс 2 в, форм... а, в формате микро до конца 2023 года? А, честно говоря, у меня сходу нет ответа на этот вопрос. А, это, наверное, лучше, да, лучше обсудить письменно. Не могу, не, могу, не могу быть уверенным, что прям точно сохранят они этот формат, вот честно. Скорее всего, да. Скорее всего, да, 90, наверное, я, я бы сказал, процентов 90%, но точно не уверен. Напишите, пожалуйста, вот этот вот вопрос. Друзья, кажется, все. Еще раз призываю всех обращаться со своими вопросами к нам, техподдержку, по телефонам, по почте. Будем разбирать все смущающие моменты. Они, ну, я думаю, появятся. Но, с другой стороны, призываю также не бояться вот этого перехода. Если бы, скажем так, вот, текущая ситуация не изменилась так резко и стремительно, то, возможно, эти ключи еще пожили бы, но справедливости ради, надо сказать, что ну, устарели они уже прям основательно. А, сегодня, а на сегодняшний день, ну не прямо на сегодняшний, через какое-то время они еще и, ну, скажем так, в цене потеряют свое рыночное преимущество по отношению к современным ключам. Вот, поэтому welcome на современное решение, мы всем, чем можем, поможем. Вот. Друзья, всего доброго, рад был всех видеть на нашем бинаре. До свидания.